3 августа эта дата в календаре бывшего школьника значится как день когда будут опубликованы именно те кто поступил в казанский федеральный университет приказом первой волны включая филиалы в елабуге набережных челнах было зачислено 1792 абитуриента это те кто поступал на бакалавриат и специалитет очной формы обучения это... 80% абитуриентов на основные бюджетные места. То есть это места, которые остались после зачисления по целевой квоте, по основной квоте и тех ребят, которые могли поступать без ступидных испытаний. Всего на бюджетную форму обучения планируется зачислить 2512 человек с учетом второй волны. Вторая волна у нас состоится 8 августа, приказ выйдет. Там более 400, 450 человек. А первый приказ о зачислении на контрактную форму обучения выйдет 15 августа, 2-25 августа. Всего на контрактную форму обучения Казанский федеральный планирует принять около 10 тысяч абитуриентов. На сегодняшний день у нас в Казанском федеральном университете уже заключено 4009 договоров на контрактную форму обучения. И к 15 августа цифра безусловно возрастет. Информацию о зачислении каждый абитуриент сможет увидеть у себя в личном кабинете. Совсем скоро нынешние абитуриенты смогут гордо называть себя студентами Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Владислав Медневский, Универньюз.